Стой, товарищ, пороху понюхали тогда, Сквозь огонь боев и дым пожари, нас заветная звезда, Что не говори, а мы пройти сумели, Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня надея наши боевые ордена, Что не говори, а мы пройти сумели.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 Верностью дороге и надежде, Честью перед памятью святой. Что не говори, но мы не как прежде, Верностью честью фронтаулю, Верностью дороги и надежде, Честью перед памятью святой. Что не говорит, а мы с тобой, товарищ, Пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев, и ты пожаришь нас велозаветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, но мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Gracias.